Пока, <рес> блядь, это видно, <рес> блядь, без хвоста и убежал Дочь родилась у шарманщика бедного Карла Радостный папа не знал, как ребенка назвать А я нашел другую, хоть не люблю, но целую и когда я ее обнимаю, иногда о тебе вспоминаю,